Приветствую всех на канале и у нас сегодня на обзоре жаропрочный скотч, ну естественно из Китая. Насколько он действительно жаропрочный, мы проверим в этом видео. Для этого мы будем использовать аж три видеокамеры. Камера номер один снимает общий план, камера номер два, которая за мной будет снимать зум термометра я включаю паяльную станцию и камера номер 3 снимает уже непосредственно наш объект я подготовил для сравнения несколько образцов вот сам жаропрочный скотч вот так он выглядит один широкий один узкий и намотал все это дело на паяльник Первый образец узкий скотч, второй широкий, в самой горячей части паяльника. Вот, кстати, паяльник уже нагрелся где-то до 100 градусов. Третий образец в более холодной части находится, это трансформаторный скотч, который тоже держит температуру и самый обычный скотч у нас в самой холодной части паяльника 200 ну давайте что 200 давайте сразу 300 градусов и будем наблюдать за происходящим ну как мы видим даже обычный скотч пока что справляется с ситуацией но нужно не забывать что там Самая холодная часть паяльника. Давайте повысим температуру до 400 градусов. Итак, 400 градусов. Вот уже запахло жареным. Итак, что мы видим? В данный момент трансформаторный скотч потихоньку начинает жухнуть. Обычный скотч, который находится в самой холодной части паяльника, тоже плавится. Жаропрочный скотч, который находится в самом горячем месте, прекрасно справляется с ситуацией. Итак, обычный скотч вовсю у нас уже плавится. Трансформаторный немножко пожух. Но пытается как-то справиться с ситуацией. Жаропрочный скотч прекрасно держит температуру. Ну что тянуть? Давайте тогда уже выкрутим ручку на максимум. А максимум это у нас 480 градусов. И посмотрим, что будет происходить теперь. Ну все, обычный скотч уже поплыл окончательно. трансформаторному чуть похуже но пытается справляться жаропрочный скотч начал немного жухнуть изменился в цвете стал такой более коричневый как смола но тем не менее тем не менее справляется с ситуацией нужно отдать должное трансформаторному скотчу он хоть и дымится, но в отличие от обычного скотча он не расплавился окончательно. Немножко подуглился с одной стороны. Обычный скотч уже расплавился и выгорел. Жаропрочный скотч, как видите, даже на этой температуре уже такое продолжительно долгое время чувствует себя в принципе адекватно. В самой горячей части нажали вот этот тонкий образец. Изменился он в цвете, но но не плавится. Трансформаторы потихоньку начинают сдаваться, ближе который ближе к горячей части уже обуглился то есть если бы он находился на месте жаропрочного он бы уже весь обуглился но какую-никакую функцию он все же выполняет семь с половиной минут я выключил паяльник давайте рассмотрим немножко поближе что у нас получилось сейчас остынет паяльник и попробуем это дело размотать. Итак я дождался когда остынет паяльник целых семь с половиной минут это конечно вам не шутки. вот первый образец ну как бы да он пожух но не расплавился. В более холодной части. Вот, он в принципе имеет незначительные повреждения, но абсолютно в целом состоянии. Ну, от трансформаторного скотча здесь уже ничего не осталось. Он полностью выгорел. Ну, про обычный скотч я уже вообще ничего не говорю. Здесь одни уголечки. В общем, выводы делайте сами, ссылки в описании.